Привет, аудитория! У нас в эту субботу UFC Fight Nights очередные бойные ночи. Хочу рассмотреть главный бой основного карда в легком весе Пэдди Пимблет против Родриго Варгаса. У Пимблета второй бой а, в UFC, а уже ну, Понятно, кто Понятно, кого тут продвигают и а, кто, вероятнее всего, выиграет в случае дайди бой до решения. Ну, Пэдди Пимблет 27-летний боец из Англии. Молодой, зрелищный, перспективный персонаж. Да, наверное, можно назвать его восходящей звездой а, легкого дивизиона. Косит он под Конора МакГрегора. Много летит от него а, трештоков в соцсетях. Ну, в общем, Педя является разносторонним бойцом. А, неплохая у него стойка. Хорошая борьба. И джиу-джитсу, в принципе, на уровне. Ну, и в и Кардио, в принципе, тоже хорошее. Большинство своих боев он выиграл досрочно. В ЮСИО он провел один бой против Луиджи Вендромини, которого победил нокаутом в первом раунде. Но... Я не хочу сказать, что это был легкий бой для Пинблета, потому что Вендроминик потряс его в начале поединка, но в принципе Пэдди смог перетерпеть это и уже сам удосрочил соперника к концу первого раунда. На самом деле заметно было, как Пимблет в дебютном бою сильно хотел яркие победы, что у него в принципе и получилось. Его сопернику Родриго Варгасу 36 лет, старше он своего оппонента на 9 лет. Середнячок он легкого веса, чередует, в принципе, победы с поражениями. А также, как и Пимблет, большую, свою часть, большую часть своих боев закончил досрочно. Ну, это довольно-таки нестабильный, однобокий и предсказуемый боец. Основную часть боев он проводит стойки, имеет неплохую ударку, хороший футборд довольно-таки. Ну, особо больше нечего добавить по этому бойцу. Поэтому перейдем к результату. Пимбельд выше своего соперника имеет преимущество в размахе рук. Опять крупнее, крупный боец для легковой, легковой, для легковой машины, блядь, для легкой весовой категории, гоняет много веса, но пока он молодой а, и на боевые кондиции это не влияет. Ну, исходя от этого, он будет покрупнее Варгаса, но, ну, естественно, это даст ему преимущество, в частности, в борьбе, ну, где он, в принципе, вполне может туда срочить Варгаса с адмишеном. Удушением или сдачей коэффициент на это 3. Но если смотреть статистику боев все-таки, то Варгас, в принципе, единожды проигрывал досрочно в своей карьере. Это было в самом ее начале, в первом бою. Ну, что, в принципе, говорит о том, что это довольно-таки стойкий боец и вполне может дотянуть до решения. Коэффициент на победу Пимбле это решением 4. Я не особо верю в победу Варгаса, поэтому и выбираю такие ставки на Пимблета. Пэдди молодой, более голодный боец, имеет больше рычагов для победы в этом бою. Но учитывая тот факт, что он будет выступать в родных стенах Англии, ну, UFC будет именно там проходить, думаю, захочет показать яркое выступление и вполне способен удосрочить Варгаса перед своей публикой. Ну, на досрочку от Пимблета я, скорее всего, буду ставить. Ну, а вы же оставляйте свои комментарии под видео хочу посмотреть, что вы думаете об этом бое ну а так, подписывайтесь на канал стараюсь делать для вас адекватную аналитику подбирать интересные коэффициенты все, давайте, ставьте лайки до следующего боя, до следующего разбора боев, все, пока